Всех присутствующих на этом форуме, который проходит уже традиционно, ежегодно, в, России. в течение последних 20 лет, очевидно, что подобные регулярные встречи полезны и деловым кругам, и научному сообществу, и государству. Отмечу также, что ваш форум стал своеобразным институтом экономической интеграции. Он позволяет преодолевать границы и расстояния, предоставляя открытые площадки для разговора о самых насущных, общих проблемах. Одна из ключевых тем форумов анализ и оценка эффективности разных экономических моделей. Кроме того, вам предстоит обсудить проблемы перехода к наиболее перспективному инновационному пути развития. Сегодня выигрываем те страны, и это хорошо известно которые способны обеспечить стремительное продвижение в области новейших технологий. И вопросы адаптации столь мощных и глобальным переменам актуальны практически для всех представленных на нахлорных стран. Здесь собрались представители более чем 40 государств, на кого приехали наши друзья из стран СНГ и другие государственные. Девиз нынешнего саммита. Эффективная экономика достойная России. В этой короткой фразе сконцентрирована платная цель, которую ставят сегодня перед собой очень многие государства. Но каждая из них выбирает свой, каждая из них выбирает свой путь развития. Поскольку нет и, видимо, не может быть абсолютно универсальных рецептов развития. Благополучия и процветания. Однако для всех, я думаю, очевидно, что достойной жизнь станет реальностью только при условиях устойчивого и длительного экономического роста. Позвольте в этой связи обратиться к ситуации, прежде всего, в Российской Федерации. еще несколько цифр. В январе-апреле 2005 года темпы роста промышленного производства составили в нашей стране 4,2%. Инвестиции в основной когда увеличились на 9,8%. Реальные доходы граждан увеличились на 5,6%. Реальные заработные платы на 8,7%. На 9% снизилась численность безработных. Продолжается рост объемов золотовалютных резервов, стабилизационного фонда, бюджетного профицита и положительного сальта торгового баланса. Разумеется, не все, что происходит сегодня в российской экономике у нас И в первую очередь, в исходе 7,3% уровень инфляции за январь-май текущего года нас не могут удовлетворять и темпы экономического роста в стране. Тем не менее, наши достижения в экономике уже позволяют многим гражданам России улучшать свое благосостояние, а бизнесу формировать и предварять инвестиционные проекты. Важно и то, что государство выполняет имеющиеся у него обязательства и определяет долгосрочные масштабные ориентиры, включая стратегические планы, в том числе бюджетные политики. Важнейшая тема, которую вы будете обсуждать, это размеры присутствия государства в экономике. Казалось бы, что все точки над «и» в этой теме уже давно расставлены. Однако дискуссия продолжается. Это один из ключевых и наиболее дискуссионных по сих пор вопросов. Он важен для любой страны, для любой экономики. И думаю, что многие здесь присутствующие со мной согласятся. В разное время, в разные исторические периоды приобретают различные изучения. Очевидно, что избыточное участие государства в хозяйственной жизни может стать тормозом для предпринимательской инициативы. Мы проходили это на собственном комплексе. Вместе с тем, государство не может полностью самоустраниться. Ведь существуют такие экономические сферы, где его присутствие вполне правда и обосновано. И я прежде всего ввиду объекты, отдельные объекты инфраструктуры, аппаратно промышленные комплексы. Понятно, что каждая страна сама определяет экономическую политику. Но обмен опытом и совместное обсуждение этой проблемы здесь на уровне, будет крайне маленьким. Еще одна тема, которая стоит в повестке форума, и считаю ее принципиально важной, это место российской экономики в системе мирового разделения труда. Сегодня Россия мощнейший экспортер сырьевых ресурсов. И это наше естественное, колоссальное конкурентное преимущество. Кроме того, самодобыча, как и термичная переработка сырья, вполне может стать высокотехнологичным производством однако эффективное использование природных богатств далеко не достаточные условия для устойчивого экономического роста и даже чем-то отвлекающее от решения ключевых задачи развития. Поэтому одной из важнейших целей остается реструктуризация экономики и, как следствие, создание производств, выпускающих качественные и востребованные рынком товары. Из конкретных способностей каждого российского товара Каждого российского предприятия складывается на конкурентоспособность страны в целом. Уважаемые коллеги, значительное место в работе форума отводится вопросам регионального сотрудничества. Для России развитие, например, ее обширно-северных территорий это крайне значимый фактор. И мы, безусловно, заинтересованы в эффективности международного взаимодействия на этом направлении. Особую ответственность на нас возлагает председательство в Арктическом Совете. И своей миссией мы считаем формирование сбалансированного подхода к решению задач устойчивого развития этого региона мира. Наиболее наше сотрудничество здесь наиболее успешно в природоохранной сфере. Но мы, также знаем, что обязаны подтянуть до этого уровня партнерства в таких отраслях, как использование информационных технологий, сохранение самопытных услуг, народа севера и оказание им помощи в адаптации условий рынка. Хотел бы также особо отметить многоплановую современную работу северных регионов стран Европы и субъектов Российской Федерации в районе Баренцева. Здесь созданы центры эффективного использования энергии, развивается таможенная пограничная инфраструктура, реализуются экологические проекты. Полагаю, что форум также внесет свой весомый вклад в решение актуальных проблем Арктики и сервера ЦИО. Уважаемые коллеги, не секрет, что на форуме звучат не только схожие, но довольно разные, а подчасно и полярные мнения. Но мы все одинаково заинтересованы в выработке таких управленческих решений, где сочетались бы и прагматизм, и оправданный риск, и ответственность. В заключение хочу пожелать всем участникам форума плодотворной работы, не сомневаясь, что в ходе обсуждений и дискуссий появятся новые концепции и законодательные предложения. И, конечно, надеюсь, что появятся и новые инвестиционные проекты. Большое спасибо